добрый день уважаемые зрители если у вас уже есть дом жилой при этом уровень грунтовых вод очень высокий то вам однозначно нужна станция глубокой биологической очистки компания евролос э, производит несколько видов станции очистки а мы же сегодня устанавливаем станцию евролос био 5 с эжекторной аэрацией насосная станция очистка до 95 наш котлован готов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 из э, слоя дренирующего, коим будет являться щебень, и э, заводского кольца с крышкой. У нас глинистая почва, глина, скала. Здесь мы ставим станцию глубокой очистки, и в этот дренажный колодец будет сбрасываться очищенная вода. Септик Евролос БиО5 на месте. Если хотите себе такой же, заходите в наш интернет-магазин, shop.doma na юге.ru Выбирайте, заказывайте. Доступна оплата онлайн, кредит и рассрочка.